то, что мы делаем, будем делать с вами сейчас, оно не столько связано еще и с удалением присутствующих воспоминаний в архаике эфирного тела, сколько и налаживанием мистических связей с силой, которую мы привыкли называть матерью. Но то, что мы привыкли называть своей матерью в процесс, в процессе развития беременности и в процессе вынашивания вас, как своего ребенка прикасается к таким силам, которые к человеку, как биологическому существу, как животному существу, даже пусть существу высшего примата, уже имеет отношение постольку поскольку, поскольку здесь в игру вступает сила гораздо более древняя, древнее, чем сама жизнь. И каждая женщина, абсолютно каждая, молодая она или старая, первая это беременность у нее или последняя, желанный это ребенок или нежеланный, но тем не менее на эти 9 месяцев она становится чем-то больше, чем просто человек. Она становится носителем потенциала силы, которую наши древние называли Великая Мать. Сила рождающая, без которой ничего не может быть совсем ничего. Ее называли Древней Венерой, и я думаю, что вы видели этот образ, женщина без головы, без рук, без ног, с неимоверно могучим телом. И этот образ как нельзя лучше обозначал, что думали и как видели и как чувствовали наши древние пращуры, не саму женщину, а ту силу, которая позволяет ей Совершить вот это волшебство, которое, конечно, тогда было совершенно непонятно, когда вдруг из ничего получается что-то. Женщина, которая в течение девяти месяцев производит совершенно волшебный акт. И вот в этот момент, когда женщина с момента зачатия и до момента последнего выдоха и крика ребенка, который вышел в этот свет, и зародилась новая новая жизнь, новая личность. В этот момент она проходит все эти стадии чувствования себя этой древней силой, у которой нет других чувств, кроме как чувства своего собственного ребенка, потому что в ней живет еще что-то. У нее не только свои собственные желания, а еще чьи-то. У нее не только свои собственные мысли, а еще чьи-то. И вот это добровольное согласие, что в тебе живет новая сила, сила, которую сначала контролируешь ты, а потом она каким-то образом вдруг начинает контролировать тебя. И вот это добровольное согласие на это абсолютное соединение с неизвестным, это и есть великая сила архетипа древней матери, которой мы прикасаемся всегда, когда работаем с внутриутробным периодом, и которая проходит каждая женщина, которая рожала ребенка. Мы с вами войдем в этот момент и пробуждение этого архетипа, архетипа, который переживали не вы, а ваша мать, позволит вам установить связь не столько с ней, сколько с этой древней силой. Потому что отрицание своей собственной матери, оно отчасти воздействует на эту связь, на связь с великой матерью, из дыхания которой мы все произошли. Силой, могучей силой земли, которая рожает все и всех. Сегодня с вашей матерью у вас могут быть совершенно отдельные отношения, это может быть любовь или презрение, ненависть или жалость, это не имеет значения, потому что вы относитесь к ней как к личности, но вынашивала вас в течение девяти месяцев не личность, вылашивала эта древняя сила, которая проявилась в ней. И вот входя в этот процесс, вы как бы соединяетесь именно с ней, понимая, что личность это чисто внешняя, это мутация под внешнюю среду. Женщина не в вакууме находилась в тот момент, когда она носит ребенка, она находилась в среде. Ее окружали люди. Какие взаимоотношения у нее были с мужем, с отцом ребенка, со своими родителями, с человеческой средой, как к ней относились. Ее поддерживала среда, ее осуждала среда. Мы с вами знаем, что отношение к беременным женщинам в разные эпохи, в разные культуры было совершенно разным. И даже Далеко ходить не будем, и в наше просвещенное время беременность в некоторых культурах считается чем-то аморальным, хотя все вышли из утробы матери, и тем не менее отношение может быть каким-то архаически диким, абсолютно. Как женщина переживала сама себя? Ведь у нее тоже были, возможно, какие-то планы на жизнь, и возможно эти планы не связаны были с рождением ребенка. Как ей пришлось все перекрутить в своем сознании? Ее беспомощность, особенно на последних стадиях беременности, также могла повлиять и на ее психику, и как следствие на ваше самоощущение. Те психотравмы, которые получает ребенок еще в утробе матери, ему конечно самому себе очень сложно объяснить, что это с ним, лично с ним не связано это связано с процессом, это связано со средой, в которой жила женщина, это связано с ее отношением к самой себе, это связано с ее взаимоотношением с окружающим миром, да много ли с чем связано. Но это не требует прощения, понимаете какая штука. Мы очень долго сталкивались с теми, мыслями и с теми точками зрения, что родителей как-то надо прощать. За что? За что их прощать? Юная женщина, которая не совсем понимала, в какой мир она притаскивает ребенка, которая один на один со своими ощущениями, хорошо, если ей были помощники, а если нет, как рассуждали мужчины еще в совершенно недавнее время, раньше бабы говорят в поле рожали и ничего. Это отношение. Может быть вашей маме повезло больше, может быть ее окружали любящие родственники, заботливый муж и абсолютная благожелательность среды. Но возможно это было не так. Но кто вправе осудить женщину, которая выполняет эту древнюю функцию в мире, которая эту древнюю функцию отвергает, а она не может ее не выполнить. Ну не может. Многие из вас сейчас при диагностике ощутили тот момент, когда зарождались мысли сделать аборт, ведь момент того, как женщина понимает, что она беременна или узнает об этом, и моментом принятия решения оставить или не оставить, как это называлось раньше, проходит больше месяца. И вот этот месяц тяжелейший, там закладывается в этот месяц все, и психика, и нервная система, и механизмы реагирования, и основные процессы, связанные с иммунной системой, с неврологической системой, но повлияет это? Но ведь чувствует это ребенок, вы сами это только что поняли. Ребенок это чувствует. Вся физиология матери это абсолютное стопроцентное чувствование ребенка. При этом ребенок с одной стороны, защищен в утробе матери, а друг, с другой стороны, он понимает, что он ничего не может сделать. Это первое прикосновение к зависимости. В тот момент, когда его мозг пытается перехватить управление на 12 на 13 неделе, на 15 на 16 у кого как, в тот момент, когда первое, первое движение ребенка в утробе матери поворачивается, это, появляется, это как раз и был тот эффект, что он пытается сам, он говорит, я сам, вот сейчас я сам, я тебе сейчас расскажу, что мне нужно, я тебе сейчас расскажу, как мы должны с тобой жить. Хорошо, если она слышала, но какая женщина могла следовать этим своим инстинктам, если она на 8 часов работает, если потом муж, а еще что-нибудь. И социальная жизнь, ее же никуда не девать. И вот все это в одной единственной женщине, которая в этот момент не понимают даже женщины, которые уже через это прошли. Это бывает совершенно парадоксально. Каждая женщина, которая имеет детей, проходит через это, но осознать, что в этот момент испытывает другая, нет способностей за очень редким исключением конечно, за очень редким исключением. И тем не менее, когда мы сейчас с вами будем проходить через эту методику, методику коррекции, помните, что вы в этот момент работаете не столько со своей матерью, как с личностью, она как будто бы проводник. Вы работаете с той древней силой, которая все сделает правильно которая в этот процесс заведет почти без исключения любую женщину и проведет ее через этот процесс в этот момент становясь ею. Женщина в сегодняшней эпохи становится той самой древней матерью, а древняя мать становится нашей современной женщиной, как бы сливаясь воедино, как женщина сливается со своим ребенком, которого носит в утробе, также она сливается и с этой древней архетипической памяти. И сейчас, когда вы будете проходить через этот процесс, вы будете соединяться именно с ней. И через личность матери, она как будто бы прослойкой, как будто фильтром будет стоять между вами. И чем лучше вы этот фильтр поймете, прочувствуете, примете, просто как личность, тем лучше будет ваш эффект.